Как уговорить ребенка прийти на прием к врачу-наркологу? Почему дети начинают употреблять наркотики? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, что делать, если вы подозреваете своего ребенка в употреблении наркотиков. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить памятку со списком признаков, на основании которых вы можете заподозрить, что ваш ребенок употребляет наркотики. Что делать, если подозреваешь детей в употреблении наркотиков? Это, пожалуй, одна из самых пугающих и страшных ситуаций, в которой может оказаться любой родитель. Все родители сталкиваются с этой темой но она очень пугающая. И первой реакцией закономерной для любого человека является паника, растерянность, страх, вообще непонятно, что делать в этой ситуации. Первое, что нужно сделать, это нужно успокоиться, не паниковать, чтобы принимать грамотные, взвешенные и правильные решения. Первым желанием, конечно, у многих возникает быстро разобраться с ребенком, что-то ему иногда в какой-то агрессивной там, форме донести что это неправильно, да. Зачастую эта тактика не срабатывает. Прежде всего, нужно успокоиться и продумать, как вы будете разговаривать с ребенком. Есть множество. Признаков, о да, которых можно прочитать. Первое, что делает родитель, он ищет, по каким признакам можно определить, что ребенок пробовал или употребляет наркотики. Я думаю, нет смысла на этом останавливаться. Есть огромные длинные списки критериев, как меняется поведение ребенка, как меняется размер его зрачков, как меняются физиологические реакции. Хочу сказать, что это грамотно оценить может только специалист. Мы часто слышим слово созависимость и не всегда понимаем, что это значит есть очень много определений. Самое главное, о чем нужно сказать, что когда в семье есть человек с проблемами зависимости, с любыми химическими, нехимическими видами зависимости, в это вовлечена вся семья. С одной стороны, у членов семьи меняется поведение, они вынуждены как-то себя в чем-то ограничивать. С позиции родителя если вы заметили какие-то изменения в поведении ребенка, если вы заметили, что он стал более закрытым что-то скрывает, у него поменялся круг общения, у него ухудшилась учеба, он стал хуже спать, вы не знаете, с кем он проводит время, это все, конечно, очень настораживающие признаки. Возникает вопрос, может ли родитель самостоятельно справиться с этой проблемой? К сожалению, нет. Нужна помощь специалиста. Когда человек понимает, родитель понимает, что ему нужна помощь профессионала для того, чтобы решить эту проблему, он начинает сомневаться, как уговорить ребенка прийти на прием к врачу-наркологу. Проблемой зависимости занимаются врачи-наркологи, врачи-психиатры-наркологи. Для того, чтобы уговорить ребенка обратиться к врачу, иногда простого разговора бывает недостаточно. Для того, чтобы снизить панику, страх и растерянность, которые возникают у родителей. Иногда есть смысл прийти к специалисту на прием самому, без ребенка, чтобы определиться с правильной тактикой, чтобы выбрать верное решение, чтобы понять, что нужно делать в этой ситуации. Когда этот вопрос возник, любой родитель понимает, что он, наверное, что-то упустил да, в воспитании ребенка. Естественно, что лучшей защитой от употребления наркотиков, от раннего употребления или злоупотребления алкоголем, от курения является профилактика. Да? То есть, когда мы сформировали настолько здоровые и качественные отношения в семье, когда ребенку комфортно и он может свободно общаться с родителями, таких проблем не возникает. Но когда эта проблема уже есть, сложно что-то отмотать назад и заниматься разговорами о том, как избежать этого. Если, если эта проблема уже возникла, наверное, самое худшее, что может сделать родитель, это спрятать голову в песок, как страус, и делать вид, что ничего не происходит. Это вот самое неправильное реакция, нужно четко понять, что проблема существует и для ее решения нужно обращаться к специалисту. Почему дети начинают употреблять наркотики? Для этого причин очень много, это и любопытство банальное, да, и влияние той среды, и влияние друзей Влияние сверстников, с которыми общается ребенок, его потребность реализоваться в группе сверстников, получить признание. Часто это, эти первые пробы происходят за компанию. Часто даже после первых проб возникают тяжелые осложнения и тяжелые проблемы, тяжелые психические, в том числе, расстройства. Для кого-то это проходит относительно безболезненно. Но в ситуации, когда ребенок начинает употреблять наркотики, это проблема всей семьи. Часто причиной употребления наркотиков становится ситуация в семье. Если ребенок употребляет наркотики, можно смело говорить о том, что зависимость и формирование зависимости ⁇ это семейная болезнь. Это не проблема только ребенка, это проблема всей семьи. Для того, чтобы эффективно справиться с зависимостью ребенка, в помощи нуждается вся семья, поэтому есть смысл начать с того, что взрослые придут на прием к специалисту, где будут грамотно проанализированы все причины, которые привели к возникновению этой ситуации, где будет выяснено какая степень созависимости есть, какие есть факторы, которые провоцируют ребенка к употреблению наркотиков или других психоактивных веществ. Очень часто причиной употребления наркотиков является то, что ребенок не чувствует себя комфортно и спокойно в своей семье со своими родными, и какие-то потребности в спокойствии, в хорошем настроении он, к сожалению, пытается удовлетворить вот химическими способами. Только когда ребенок начнет получать поддержку и помощь в семье, когда в семье будут исправлены те нарушения, которые привели к началу употребления, только это является залогом успеха. Очень часто первой реакцией на известие о том, что ребенок попробовал наркотики или он их уже употребляет, является агрессия. Побить, да, отлупить, донести с помощью физического воздействия то, что это плохо, вредно, отобрать все деньги, отобрать телефон, осуществлять жесткий контроль затем с кем общается ребенок, водить его за руку в школу или в институт, следить за его друзьями, насколько это правильно да, делать? Это очень такой вопрос неоднозначный. Конечно жесткий тотальный контроль он позволит, наверное, на какое-то короткое время избежать того, что у ну, ребенка физически не будет возможности употребить. К сожалению, тяга к употреблению она никуда не уйдет без лечения. Жесткие меры, они только нарушат контакт с родителями, и его будет очень сложно восстановить потом. Поэтому самое главное, не паниковать, не делать каких-то резких движений, а подготовиться к разговору со своим ребенком четко, взвешенно, и дать ему ощущение поддержки, с одной стороны. Ребенок должен почувствовать что эту проблему вы готовы решать с ним вместе, что вы готовы его поддержать, но не потакать всем его слабостям, а именно помочь ему справиться с зависимостью, справиться с этой возникшей проблемой. Как бы не пугающе выглядело известие о том, что ваш ребенок употребляет наркотики, всегда нужно разобраться. Если это какая-то единственная проба, или эпизод. Это не крест на всей его дальнейшей жизни. При быстром обращении к специалисту, при грамотной комплексной помощи с этой проблемой можно и нужно справляться. Многих останавливает страх, что ребенка поставят на наркологический учет, там еще какие-то возникнут сложности, проблемы потом с трудоустройством. Важно обратиться вначале хотя бы к врачу-психотерапевту чтобы выработать грамотную тактику лечения. Если обращаться к непрофессионалам, то будет упущено самое драгоценное время, и эффективность дальнейшего лечения будет существенно ниже. У специалистов Альфа-центра здоровья накоплен большой опыт помощи людям в самых сложных жизненных ситуациях. Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики и не знаете, что делать, приходите к нам, мы сможем вам помочь.